Старый клён, старый клён, старый клён стучит в стекло, приглашая нас с тобою на прогулку. А чего, а чего, а чего мне так светло от того, что ты идешь по переулку? Снегопад, снегопад, снегопад, давно прошел. Словно в гости к нам весна опять вернулась. Отчего, чего, отчего чего, а чего так хорошо от того, что ты мне просто улыбнул? От чего, отчего, от чего так хорошо? От того, что ты мне просто улыбнулась. Погляди, погляди, погляди на небосот, Как сияет он безоблачно и чисто, Отчего, чего, от чего, от чего гормон поет, От того, что кто-то любит гормон От чего, от чего, от чего гармонь поет. От того, что кто-то любит гармониста